Дождь днем. Все на столице умеренно ветрено и от 21 до 23 градусов со знаком плюс. В ночь на среду небольшие осадки также возможны, а на градусниках будет уже плюс 13. Хорошего вам дня и настроения в любую погоду.